Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Не ходите в магазин замороженным, приготовленным неизвестно из чего. Сделайте его сами. На вкус оно не уступает покупному. Ингредиентов всего два. Готовится 10 минут, плюс время на заморозку. И не нужно никакой мороженницы. Итак, нам нужно взбить до плотного состояния сливки. Они обязательно должны быть холодные. Начинаем взбивать на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость. Берите сливки хорошего качества и высокой жирности. От этого зависит успех всего дела. Во взбитые сливки вливаем сгущенное молоко и продолжаем взбивать еще около минуты. Кстати, сгущенка может быть и вареная, от этого Вкус и текстура мороженого будут другие, тоже очень вкусно. Основа мороженого готова. Эту массу уже можно заливать в форму и отправлять в морозилку. А дальше поступайте по своему вкусу и предпочтениям. Я добавляю какао. Можно сделать мороженое с кофейным вкусом или карамельным. В общем, хозяин барин. Готовую массу заливаю в форму. Все разравниваю. Плотно накрываю пищевой пленкой в контакт. Убираю в морозильную камеру. У меня на заморозку ушло примерно 4,5 часа.